Итак, здравствуйте. Я вижу не всех участников, я вижу некоторых. Надеюсь, что меня видно. Если кто-то умеет, может в чат написать, видно меня, слышно ли меня, чтобы я понимала какую-то обратную связь. Отлично. Если кто-то меня видит и слышит, значит шансы есть. Итак, сегодня у нас с вами вебинар на тему стратегии поведения в конфликте. Я работаю в моем семейном центре «Ориентир», медиатором в специализированной сфере. И в сферу моей работы как раз попадает проведение посреднических услуг между странами, которые Находится в конфликте, спорят о чем-то. Часто это семья. Вот Я буду попутно сейчас принимать участников, которые приходят. И подключение. И буду поэтому немножечко тормозить. Не обращайте внимания, пожалуйста. Все приходится контролировать. И сегодня я хотела бы вам поведать о том, какие стратегии бывают поведения в конфликте. Я постаралась сделать этот вебинар веселым, незагруженным таким, чтобы всем было интересно, понятно, максимально, насколько это возможно. Вот участники продолжают подходить. Ой, прямо неожиданно много даже. Итак, сейчас секундочку, буквально еще. Семья – это вообще длительное общение и общие сферы деятельности. Конфликты в семье, в принципе, неизбежны. Я попрошу, если есть возможность, сразу выключать звук, чтобы не было у нас с вами конфликтов на эту тему. В семье без конфликтов, в принципе, невозможно прожить. Чем дольше существует семья, тем больше вероятность, что конфликты будут возникать, и все зависит от компетенций участников, компетенции членов семьи, компетенции, которые родители смогли вырастить у своих детей, чтобы из этих конфликтов все выходили наиболее экологично. Также на конфликтность в семье влияют периоды развития семьи как системы, различные кризисы, ребенок родился, кризис, ребенок пошел в школу, кризис. Ну что там, даже после, после первого медового месяца уже наступает кризис часто. Сферы деятельности. Влияют на конфликтность. Быт, профессия, то, как ведется быт. Любовная лодка разбилась, а быт, такое выражение расхожее, все, наверное, знают. Профессии членов семьи, <coughs> родителей в первую очередь, их хобби. Стиль воспитания детей. На этой почве очень много копий ломается. И разные сферы и качества личностей. Принять, принять, принимаем участников И разные различные сферы качества личности, вкусы, привычки, потребности, осведомленность по различным вопросам, уровни развития, интересы, взгляды, жизненные принципы, ценности. Все это влияет на то, как конфликты возникают, как они разрешаются. Чтобы конструктивно преодолевать существующие и возникающие конфликты, надо не надо, полезно участникам, членам семьи, знать о различных способах поведения в конфликте и уметь выбрать такой способ поведения, который в наибольшей степени соответствует данной ситуации. Как правило, человек в конфликтной ситуации ведет себя по большинству, чаще всего, единственным привычным для него способом и не догадывается о существовании других способов. Ну, бывает и по-разному, бывает, люди применяют разные способы в разных конфликтах. Чем больше мы знаем об этих способах, тем больше у нас в руках есть ресурсов. Вот здесь шуточный такой. А, всем ли видна презентация, кстати? Так, кто-то мне говорил, что слышит, а тут кто-то меня не слышит. Меня не слышно. Ужас-ужас. Кому еще не слышно? Сейчас проверю микрофон. Все слышно. Кому-то слышно, проверьте звук у себя. Слышно, видно. Все, я поехала дальше. Кому не слышно, значит, э, проверяйте на своем компьютере. Так, на чем я остановилась? Да, вот в, такой шуточной, в таком шуточном слайде, немножко с детскими картинками. Э, в в общем-то, в этих картинках мы будем далее разбирать основные стратегии поведения в конфликте. Я изобразила их основные. Пять, пять штук. Все способы поведения в конфликте условно, конечно, можно разделить на эти пять стратегий, которые создаются из двух критериев. Первый – стремление человека отслеживать собственные интересы, это выражается напористостью напористость, или наоборот уступчивостью, и стремление человека учитывать интересы другого партнера или оппонента, что выражается в кооперации, либо наоборот в настойчивости к своим интересам. В На основе этих двух критериев и выделяются эти пять способов поведения в конфликтной ситуации. Все очень просто. Далее. Каждый из этих способов поведения имеет свои плюсы или минусы, которые мы сейчас разберем, и может соответствовать одной жизненной ситуации. Каждый из способов может соответствовать, очень хорошо решать какую-то одну жизненную ситуацию, а другую может, в другой может не подходить. Я предлагаю всем сейчас, кто слышит и не слышит, выбрать одну пословицу. Может, кто-то мне из чата поможет, и напишет в, в чате задание, чтобы я не отвлекалась. Здесь в этом Это, конечно, шуточный тест, он не претендует на какой-то такой объективный. Есть объективные тесты на выбор привычной стратегии ведения в конфликте. Но, тем не менее, мы сейчас не имеем столько времени, чтобы заполнять большие тесты. И поэтому я предлагаю вам этот шуточный. <как> и кто-нибудь, может быть, напишет, что нужно просто выбрать одну, одну пословицу, которая похожа на ваш жизненный девиз в 40 Я сейчас подожду, пока каждый определится. Ну, можно не обязательно это в чат скидывать, эти пословицы. Просто для себя выберите номер. Главное, запомните номер этой пословицы. Их всего 10. Дальше мы будем разбирать каждый стиль. Нет хороших или плохих стилей, сразу скажу. Считается, конечно, что сотрудничество – это самый экологичный, самый конструктивный стиль, но не всегда и не всем он подходит. Считается, что акула, соперничество – это плохой стиль, условно говоря, но тоже это не всегда действительно плохо. Иногда в некоторых конфликтах нужно вести себя именно так. Все ли выбрали себе цифру? Если все выбрали, мы можем поехать дальше. Тут прям по, -по, по две выбирают. Три с половиной, что ли? Там нет половин. Да, все такое вкусное, конечно. В общем, выберите какую-то одну все-таки, чтобы не раскидываться. Вот, еще раз повторюсь: конечно, иногда бывает, что стили несколько мы применяем, не какую-то один в разных ситуациях по-разному. И чем больше вы владеете разными стилями, тем более успешно вы можете быть в решении различных возникающих конфликтов. Еще такой момент, кто слышит, тот услышит. По истечении 40 минут э вебинар оборвется, но мы можем выйти по той же самой ссылке, по которой вы вышли, и продолжить до часа. У нас расчет на час на этот вебинар сегодня. Если все выбрали цифру, я продолжаю. Начнем со стратегии соперничества. Тип поведения можно сравнить с акулой в момент нападения. Акула жестко ориентирована на победу идет во банк. Поражение для нее сравнимо с фрустрацией. Фрустрация ⁇ это когда человек... Не, испытывает невозможность достижения своей цели, достижения своих интересов и, на, на, и от этого находится в крайне подавленном, гневном, гневливом состоянии. О, это форма борьбы за власть, при которой только одна сторона может победить. Победа или какая-то уступка второй стороне в принципе исключена. Стратегия оказывается необходимой, если э, определенное лицо Обреченная властью должно навести порядок ради всеобщего благополучия. То есть вот здесь эта формулировка показывает, что иногда эта стратегия оправдана. Если кто-то берет контроль в свои руки, например, во время беспорядков, для того, чтобы оградить людей от насилия или опрометчивых поступков. Однако стратегия поведения акулы редко приносит долгосрочные результаты. Ну То есть вот в какой-то ситуации, разгоревшегося конфликта, где явно какие-то есть неадекваты, очень хорошо, если окажется рядом акула такая, которая разрешит этот взорвавшийся конфликт. Пригравшая сторона чаще всего, если акула побеждает, она не поддерживает это решение. Поэтому в долгосрочной перспективе эта стратегия не может быть выигрышная, она не может играть на сохранение отношений. Решение принимается вопреки воле проигрывающей стороны. Проигрывающая сторона может возобновлять конфликт, саботировать принятое решение, но это тоже нормально. Тот, кто проиграл сегодня, может оказаться акулой завтра или отказываться от более конструктивных стратегий поведения в конфликте. Тактические действия акулы, если вкратце, жесткий контроль действий соперника и его источников информации, постоянное преднамеренные преднамеренное давление на соперника всеми доступными средствами, обман, хитрость, попытки завладеть положением, провокации соперника, манипуляции различные, но чаще всего это открытые провокации, конечно, провокации на необдуманные шаги, ошибки, нежелание вступать в диалог, уход от диалога, самоуверенность в своей правоте. На самом деле, если это не ситуация, когда действительно кто-то берет верх над деструктивно развивающейся ситуацией, деструктивным конфликтом, чаще всего акула боится. Акула боится ровно таких же действий по отношению к себе. Здесь кто сильнее? Если встречаются две акулы, побеждает та акула, которая сильнее просто. Когда об акуле, собирая о том человеке, который вступает в соперничество, собирается какая-то информация, то человек, использующий эту стратегию, перекрывает все источники информации о себе, боится открытого обсуждения проблемы, открытого обсуждения конфликта. так Принять, принять, принять. Продолжают люди приходить. Вступая в конфликтный процесс, акула предпочитает, чтобы другие избегали или пытались уладить конфликт. Вот. Я здесь сразу могу сказать, что если акула достаточно сильна и если достаточно напорист тот человек, который прибегает к ситуации соперничества, то сотрудничать с ним вряд ли получится. Сотрудничество такой человек будет воспринимать как слабость. Поэтому здесь эта стратегия сотрудничества, которая считается наиболее эффективной, она может быть проигрышной. Если вы выбрали пословицу «3» или «6», то, значит вас ваша тот кто три с половиной выбрал интересно как смотрит на жизнь качество личности такого человека властность авторитарность нетерпение к разногласиям и инакомыслию ориентировка на сохранение того что есть боязнь нововведений боязнь неоднозначных решений боязнь критики своего поведения использование своего положения с целью достижения власти игнорирование коллективных мнений только я никто и игнорирование оценок в принятии решений вот как я сказал так и будет мое решение единственное правильное поехали дальше приспособление в нашем шуточном в нашей шуточной схеме это ну, и чаще всего когда эти стратегии предъявляют используют вот эти вот этих животных здесь ляшва мишка его потем, этой стратегии приспособление это такая стратегия, где человек, придерживающийся приспособление, приспосабливающий, хочет сохранить отношения. Все, что вы хотите, только давайте жить дружно. Он сохраняет себе установку на доброжелательность за счет собственных потерь. Он готов поступиться своими целями, своими потребностями, уступить, лишь бы только сохранить отношения. С близкими часто прибегают к такой стратегии, чтобы не испортить отношения, чтобы их сохранить. Но вроде отношения сохранены. Оппонент счастлив или партнер, назовем его партнер. Он же получил процентов, а если он еще акула, он вообще доволен. Он реализует все свои интересы, если бы не одно но. В каждый следующий период времени, если эта стратегия приспособления выбирается снова и снова, это если вы выбрали пословицы 2 или 8. Оппонент начинает все сильнее и сильнее садиться на шею просто, требуя подчас уже совершенно невозможного, ибо он привык, что ему не отказывается. Вот. Плюс Мишка теряет репутацию все больше и больше. И да, в рамках этой стратегии не получится сохранить экспертность в глазах партнера. Здесь существует серьезный репутационный риск. Эксперты точно не уступают все и сразу. Но... В долгосрочной перспективе не, ну, а в долгосрочной экспертизе, перспективе эти, это, эта стратегия не приводит к продуктивным результатам. Так как ущемление приспосабливающегося позволяет ему копить обиду, злость, разочарование. Если в дальнейшем происходят уступки по важным вопросам, он в конце концов теряет, он, он, в конце концов, теряет доверие к партнеру, теряет уважение, он ощущает свои потребности неудовлетворенными все больше и больше, и взаимоотношения между участниками постепенно портятся. И, в конце концов, инстинкт самосохранения у Клюшевого Мишки может победить. Он, в конце концов, может восстать и уйти из этих отношений. Если соотношение сил не в вашу пользу, дальнейшая борьба не имеет смысла, то в этой ситуации лучше приспособиться да, эта стратегия может быть эффективная на небольшой промежуток времени и издаться на милость победителя. Если конфронтация проходит по поводу незначительных каких-то разногласий, может вносить чрезмерный стресс во взаимоотношениях, на данном этапе в том или ином случае можно придерживаться этой стратегии. Если другая сторона не готова к диалогу, тоже иногда можно поступить со своими потребностями, но надо знать, что постоянное приспособление не ведет к укреплению взаимоотношений. Хотя изначально к ней прибегают как раз люди, которые очень ими дорожат. Тактические действия плюшевого Мишки, резюмируем вопрос, это постоянное соглашательство с требованиями противника. То есть Мишка делает максимальные уступки, постоянная демонстрация непритязания. Ой, мне ничего не надо, все только тебе. Непритязание на победу или серьезное сопротивление. Потакает противник, льстит. Качество личности – альтруизм. Бесхребетность, отсутствие собственного мнения в сложных ситуациях, желание всем угодить, никого не обидеть, чтобы не было раздоров и столкновений. Это похоже на избегание, о котором мы будем говорить дальше, но все-таки отличается. Идет на поводу у лидеров неформальных групп, или ну, часто он такой плюшевый мишка, он конформен, он старается быть в стае, в коллективе, похожими на всех. Поэтому он проявляет такую конформность в поведении, и, им, им, и его поведением часто кто-то манипулирует. Преобладает тенденция отвлекаться при участии в беседе. Избегание. Тип поведения изображается как черепаха. «Оставьте мне немножко и оставьте меня в покое». Вот такой девиз у этого человека, который э, любит стратегию избегания. Трагедия этой роли и неспособность выйти из нее лежит в глубоко укоренившейся установке на беспомощность и неспособность изменить обстановку. У такого человека может быть жизненный девиз «я не справлюсь», не девиз, а страх такой. И нередко уклонение от конфликта происходит сознательно или бессознательно. И, кстати, нередко этим людям свойственна так называемая пассивная агрессия. Они применяют эту стратегию в качестве наказания или мести чтобы изменить другую сторону, чтобы изменить, чтобы заставить другую сторону изменить свое отношение к конфликта. Я лучше уйду от этого конфликта, я не буду это решать, я не буду в этом участвовать. Тактические действия черепахи: замалчивать проблемы, отказываться выступать в диалог, применяя тактику демонстративного ухода. Иногда я хлопну дверью и уйду. Это тоже избегание. Вот у мишки такого нет. Он, на, он не будет хлопать дверью, он будет пытаться приспособиться. Игнорирует всю информацию от противника, не доверяет фактам и не собирает их, избегает применения силовых приемов. Он не будет вступать в драку. Такой черепаха. Систематически медлит в принятии решений, тянется вопросами, опаздывает, так как боится делать ответный вход, выжидает. Роль жертвы может быть. Такой человек может нарочито показывать себя жертвой. Это «я» жертва в конфликте, уход от ответственности при принятии решений, уход от рисков и трудностей, связанных с активными действиями по решению проблемы и получение вторичных выгод. Особенно вот когда человек демонстрирует себе, себя жертву, он ощущает себя жертвой тем не менее. Он как раз может здесь получать вторичную выгоду, ему все, ему все сочувствуют, хотя на самом деле он просто избегает, убегает от конфликта. Но если убегать от конфликта, конфликт не решается зачастую. Качество личности такого человека это застенчивость в общении с людьми, нетерпение критики. От критики человек замыкается, уходит, чтобы не слушать этого, ему это неприятно. Принятие критики как атаки на себя тоже, может быть, возмущается, обижается и опять уходит в себя. Нерешительность в критических ситуациях действует по принципу «Авось обойдется, как-то перетопчиться, Установка на беспомощность, то, что я уже сказала. Неумение предотвратить хаос и беспредметность в беседе. Чрезмерная осторожность, педантизм. Четвертая стратегия. Да, по-моему, четвертая. да. Тип поведения лисичка. Если вы выбрали пословица 4 или 9, это ваш любимый компромисс. Вот. У нас очень много говорится о компромиссе везде, в каких-то переговорах, касательно каких-то переговоров. Говорится, что компромисс – это лучшая стратегия, но на самом деле не всегда. Лиса терпит обмен мнениями, но чувствует себя неловко, так как у нее нет своей позиции, собственно говоря. Она ищет ту самую золотую середину. Ее поведение зависит очень зависит от уступок с другой стороны. Компромисс хорош, когда оба, обе стороны вступают в компромисс. Компромисс требует определенных навыков ведения переговоров. Это уже стратегия посложнее, чем предыдущие, конечно. Там важно, чтобы каждый участник чего-то добился. Все при этой стратегии не выигрывают, но и никто не проигрывает. Такое решение проблемы подразумевает, что делится какая-то Конечная величина, ну, то есть то, что вообще возможно поделить, в отношении чего можно к компромиссу к этому прийти. И что в процессе разделения нужды всех участников полностью не могут быть удовлетворены, только частично. Каждый получает какую-то частичку. Тем не менее, раздел поровну нередко воспринимается как самое справедливое решение участниками спора. И если стороны не могут увеличить размер вот этой вот делимой вещи спорной, то равноправное пользование имеющимися благами уже для них достижение. Но одна сторона в процессе проведения переговоров может увеличивать свои претензии потихонечку, чтобы потом показаться великодушной или сдать свои позиции, возникает такой торг намного раньше другой. Если такое происходит, такие манипулятивные приемы, то на самом деле компромисса не получится. Человек, который почувствует, что человек, который будет обманут в процессе такого неравного компромисса, он все равно так или иначе потом поймет это дело, увидит и возникнет следующий конфликт. Если компромисс был достигнут без тщательного анализа других возможных вариантов решения, он может быть не самым оптимальным способом разрешения конфликта. Какие тактические действия у Лисы? Она торгуется. Она любит людей, которые умеют торговаться. Она использует обман, лезть для подчеркивания не очень выраженных качеств противника. Она ориентирована на равенство в дележе. Она действует по принципу всем сестрам по серьгам. Качество личности, которое присуще человеку, любящему компромисс, это предельная осторожность в оценке, критики, обвинениях в сочетаниях с открытостью. Он вроде как открыт, но на самом деле он хитер, взвешен, сбалансирован, осторожен. То есть это такие политики, дипломаты. И наша любимая пятая стратегия, если вы выбрали пословицы 7 или 10, то это ваша любимая стратегия. Или та стратегия, которую вы хотели бы придерживаться, но, повторюсь, сотрудничество не всегда, далеко не всегда является конструктивной стратегией. Символом этой стратегии выбирается сова. Это такое мудрое животное. Считается, что оно мудрое. Сова открыто признает конфликт, во-первых, она его не скрывает, не уходит, она называет вещи своими именами. Ей подписывает мудрость и здравый смысл. Сова умеет предъявить, во-первых, почувствовать свои потребности и предъявить их свои потребности и интересы, выразить свою позицию и сама же предложить выходы, пути выхода из конфликта. От противника сова ожидает, конечно, ответного сотрудничества. Тут так же, как и с компромиссом, тут э, вообще сотрудничество, применение сотрудничества возможно только с такой стороной, только с той стороной, которая тоже использует в конфликте стратегию сотрудничества. Сотрудничество невозможно с избеганием, с приспособлением или с э, акулой, с, с, с политикой соперничества. Далее я сейчас вам расскажу, как еще раз. Сова не принимает тактики избегания, так как, не уважает, так как уважает партнера, и она не эксплуатирует слабость избегающей черепахи и плюшевого мишка, мишки. Она будет пытаться их вывести тоже на равный уровень, договориться с ними. Потому что она понимает, что для действительно устойчивых долгосрочных отношений такие стратегии все равно обернутся против нее. Она Хочет прекращения конфликта, но конструктивным образом. В случае необходимости сова склонна к переговорному процессу и всегда имеет в запасе целый веер каких-то альтернатив, разрешения, спора. Настоящих партнеров всегда интересует не только партнеров, которые совы, которые придерживаются сотрудничества, всегда интересуют не только противоречивые потребности друг друга, но и мотивация этих потребностей. Часто мы заявляем э, в споре одно, а под этим лежит совершенно что-то другое. Бывает. Совы стремятся к искренности в отношениях и максимальному доверию. Ну, кстати, это можно назвать их слабым местом, потому что если человек, использующий сотрудничество, недостаточно компетентен в конфликтах, он может Столкнувшись, например, с сильной акулой, с желанием посотрудничать, просто быть съеденным этой акулой. Вот и все. Совые люди, которые придерживаются этой тактики, не, не любят кричать, не любят драться. Они не занимаются взаимной перепалкой и обвинениями. Это для них потеря времени, потеря репутации. В их интересах э, они считают, что эмоции нужно отложить, отбросить или как-то переработать, потом прийти к переговорам. В ходе поиска совместных решений партнеры могут интересоваться историей возникновения, от а чего все началось. Если вы слышите вопрос от кого-то, от а чего начался конфликт, а почему ты этого хочешь, знайте, что человек склонен к стратегии сотрудничества. И вам очень повезло, может быть, что если, если вы в конфликте оказались с таким человеком. Но не это является самоцелью. Самоцелью все-таки является трезвая оценка конфликта, своих возможностей возможностей партнера и перейти к конкурсу может быть, к посредничеству. Бывает даже, кстати, посредничество, если две стороны конфликта, один, одна из сторон конфликта может выступать одновременно и посредником. Это признак достаточно высокой компетенции и высоких личностных качеств, высокого развития личностных качеств в конфликте. В случае необходимости, опять же, повторюсь, они переходят к переговорному процессу, они стремятся к переговорам. Тактические действия, если резюмировать, собирают информацию о конфликте, о сути проблемы, о противники, Кстати, вот лиса, например, тоже собирает информацию у нас, она собирает информацию в совсем других целях. Акула тоже может собирать информацию. Но если акула и лиса собирают информацию для себя, для своих каких-то целей, то сова собирает информацию, чтобы предъявить ее и перейти к наиболее конструктивным решениям. Ведет подсчет своих ресурсов и подсчет ресурсов противника. Тоже очень похоже на другие тактики, но тем не менее… Сова еще к этому добавляет открытость, она об этих ресурсах может говорить, о своих открыто и о ресурсах противника или партнера в споре, будем так называть. Она предлагает альтернативные предложения, она может обсуждать конфликт открыто, не боится разногласий, не избегает, старается предметить конфликт, то есть выбрать какой-то, выделить предмет, истинный предмет конфликта, чтобы можно было его решить, не уходя в стороны. Если противник предлагает что-то здравое и разумное, сова это с радостью принимает. Качество личности такого человека. В любом конфликте человек, стремящийся к сотрудничеству, способный на сотрудничество, направлен на решение проблемы, а не на обвинение личности, не на, не на нападки и не на избегание. Положительно такой человек относится к различным новациям, переменам. Он ориентирован на какие-то новшества в решении конфликтов. Умеет критиковать, не оскорбляя как говорят по делу, опираясь на факты. Его критика зачастую принимается все-таки, если человек критикуемый, здрав тоже. Использует свои способности для достижения влияния на людей. Чтобы дать совершиться сотрудничеству, вот я не туда немножко ударила, да. необходимо доверие, готовность к диалогу, Время необходимо. Быстро сотрудничество очень редко получается. И подчас участие третьих лиц, тех самых <coughs> посредников. Так, я повторюсь, у нас через несколько минут может закончиться, оборваться связь. Те, кто еще с нами, могут просто переподключиться по той же ссылке, и мы, и мы закончим. У нас останется буквально минут 10-15, может быть. Можно резюмировать, здесь таблички, есть резюмирование этих стратегий общее и примеры уместности этих стратегий в каких-то различных состояниях. Повторюсь, однозначно, плохих или хороших стратегий. Да, сотрудничество считается одной из наиболее, наиболее эффективной. Но как сотрудничать с человеком, содержащим, придерживающимся принципиально жесткой воинственной позиции, это трудно себе представить, конечно. Или человеком, убегающим от конфликта. Ты будешь за ним его до, догонять, чтобы причинить добро, просто говоря, проще говоря. Так. Презентацию? Презентацию, наверное, могу скинуть. Я потом узнаю. Возможно, да, обещать не буду. Если вы все взвесили, измерили, и ресурсов явно недостаточно, то лучше не переходить в сотрудничество, это важно. Лучше перейти в приспособление или вообще избегание. Важно здраво оценить свои ресурсы, возможности и противников в споре. Если вам принципиален свой интерес и не важны отношения с оппонентом, Welcome в соперничество. Если вы боитесь потерять отношения, придется приспосабливаться. Если у вас ну, очень мало времени, вас спасет компромисс. Ну а если через час, день, сколько-то времени конфликт сам рассосется, можно вовсе сделать вид, что у вас нет дома и избежать этого дела. Вот сейчас сколько успеем, повторюсь, переподключаемся по той же ссылке. Какую стратегию выбрать в конфликте? Это в зависимости от целей, которых вы придерживаетесь, от конкретной ситуации, масштаба спорной ситуации. В зависимости от всего этого, от совокупности факторов, следует выбирать следующие стратегии. Об этом я уже много говорила. Следует отметить, что в некоторых случаях выбор малоэффективной стратегии может привести к наиболее благоприятному решению спора. Ну, Как я уже говорила, лучше иногда просто промолчать, сделать вид, что у вас не дома, если предмет спора выеденного яйца не стоит, и нечего туда вступать. Зачем там, в общем-то, тратить время ресурсы, чтобы сотрудничать на... в каждом споре. И наоборот, применение определенной эффективной стратегии не всегда позволяет завершить конфликт с максимальной выгодой и минимальными потерями. Бывает такое, да, что мы применяем максимально эффективную, казалось бы, стратегию, а спор все равно не разрешается. Влияют также не только партнеры в споре, но и обстоятельства. Так бывает, это жизнь. Далее, вот сейчас оборвется у нас, наверное, связь. Да? Я вам расскажу о правилах поведения в конфликте. Это не касаемо стратегии, а в общем-то и дам несколько рекомендаций. Так что мы сейчас начнем и когда время закончится переподключимся. Простые правила, которые позволяют, не задумываясь о выборе стратегии, просто при э, ситуациях, когда вы ощущаете себя вовлеченным в какой-либо конфликт, вот у нас уже кончается наш вебинар, а уже а еще люди еще приходят. Эти простые правила позволяют не получить наибольшую, наибольший объем затрат ваших ресурсов. Во-первых, дайте партнеру выпустить пар. Если вы чувствуете, что с вами пытаются вступить в конфликт, на вас нападают, и если есть такая возможность дать ему выпустить пар, лучше позвольте это сделать. Потому что вступать в поле эмоций... ну Я думал, но Будет этот... Урод обстреливает дальше инфраструктуру. А, будет обстреливать, да, кому причем, мне там надо выключить звук? Ярославу надо выключить. Он хотел? он хотел опять А э он все равно включается. Вот что мне, какую стратегию с ним применить? Сейчас я не знаю. Вот включается и включается. Избежать его, избежать его не получится. Это вот. Никакой веры, никакого доверия. ничего Совершенно может... с вами согласна. <связь> <связь> Стратегия удаления Это сейчас к Ярославу будет применена. <связь> <связь> как его тут а, <связь> сделать организатором? Перевести а... в зал ожидания, я его выбросил, и все. Пусть там ожидает, избегает своего конфликта. Вот. Я даже сбилась из-за из из из из из Ярослава. Так. Итак, далее партнеру выпустить эмоции. Вот. Я Ярославу позволила даже это сделать, что-то там сказал, но тем не менее, вообще любые переговоры, любые конструктивные стратегии, да, наверное, любые вообще, кроме Акулы, наверное, лучше применять, когда основные острые, ну вот у меня нет модератора, мне в чате пишут, я сама себе модератор, поэтому отвлекаюсь, конечно, прошу прощения, лучше дать эмоциям улечься. Не следует вступать в конфликт на эмоциях, он всегда будет более затратным, это вообще основное правило. Поэтому, если вы не на эмоциях, если вы способны понять, что партнер выходит на эмоции, дайте ему эти эмоции снизить. Можно помочь ему снизить внутреннее напряжение? Пока Можно вступить в переговоры, если вы чувствуете, что партнер выходит на эмоцию, пока он не вышел на пик эмоций, попытаться с ним договориться попытаться нивелировать их, заметить. Но это особая компетенция, на самом деле, особый навык вовремя понять, что вот человек выходит из себя. Во время взрыва партнера следует вести себя спокойно, уверенно, но невысокомерно. Не стоит обесценивать эмоции партнера. Он страдающий человек, независимо от того, кто он, что он. Если человек агрессивен, значит, он переполнен отрицательными эмоциями, в хорошем настроении, люди не кидаются друг на друга. Наилучший прием в эти минуты – представить, что вокруг вас есть такое облачко, аура, модное слово. Через которое ничего не проходит, никакие стрелы агрессии, вы изолированы, вы как в защитном колпаке. Или вообще уйдите в другое помещение, если есть возможность. Немного и этот прием срабатывает. Если на вас не нападают физически, достаточно вот представить себе, что я в коконе. Второе правило. Потребуйте от партнера, ну, когда он эмоции уже, когда он пар выпустил, пот, потребуйте, попросите, наверное, такое слово лучше использовать, от него спокойно обосновать свои претензии. Обоснуй! Хорошее слово. Не отвечайте сразу на претензии, потому что претензии, часто, которые особенно на эмоциях выражены, они часто выражены в такой форме, что они могут иметь мало общего с реальностью и с потребностями оппонента. Скажите, что будете учитывать только факты и объективные доказательства. Людям свойственно путать факты и эмоции. Так бывает. Поэтому эмоции отметайте вопросами. То, что вы говорите, относится к фактам? Или мнение ваше? Или догадка? Сбивайте агрессию, третье правило, сбивайте агрессию неожиданными приемами. Например, угасите печенькой. Очень работает, кстати, с детьми. Если ребенок зол, ему раз, в этот момент конфетку. Но со взрослыми может не сработает, может сработать наоборот. Например, попросите доверительного конфликтующего партнера совета. Да, во время того, когда он в эмоциях еще не угас. Задайте неожиданный вопрос совсем о чем-то другом. Ну, его просто с толку. О чем-то другом, но важно, чтобы это было значимо для него, не о какой-то ерунде. Напомните о том, что вас связано в прошлом, и было очень приятным. Сделайте комплимент. В гневе вы еще прекраснее. Ваш гнев гораздо меньше, чем я ожидал. Вы так хладнокровны в острой ситуации. Прям комплимент. Но тоже надо понимать, кто перед вами, какой комплимент действительно будет комплиментом, и воспримется не не, не, не подлитым маслом в огонь. Выразите сочувствие. Очень работает сочувствие. Например, тому, что он, она, потерял слишком много. Ну, такой вот, прогиб. Четвертое правило. Не давайте отрицательных, то, что я выше говорила, не надо давать отрицательных оценок, особенно эмоциям, потому что в пике, на пике эмоций для человека то, о чем он говорит, это важно. И обесценивать это, это, то есть разжигать. Говорите о своих чувствах. Очень полезно «я» высказывание, если кому-то известно это слово. «Я» испытываю это, «я» хочу этого. Не говорите «вы меня обманываете», лучше звучать. И далее можно еще уделить время на какие-то вопросы, обратную связь, если таковая будет. Вот. На каком правиле мы остановились-то? Я пока передключалась, уже забыла, про какое правило говорила. Кто внимательный, кто помнит. Ну-ка, так, чат. Эм, где тут мои тезисы? А, вот, про отрицательные оценки я говорила, вспомнила. Четыре. Четыре, да. Внимательный Сергей. Итак, мы не даем отрицательных оценок, особенно эмоциям, особенно на их пике, особенно когда видим, что сторона... Ну, если мы не выбираем стратегии, которые предусматривают это, да, провокации, например, то лучше, конечно, этого не делать. Говорите о своих чувствах, о том, что чувствую я. Если, например, опять же, я немножко повторю четвертое правило, пока люди подходят. Не надо говорить, вы меня обманываете или ты злишь меня. Надо, ну, лучше сказать, я чувствую себя обманутым. Вот почему-то я чувствую себя обманут. Не говорите, вы грубый человек. Надо сказать лучше, я огорчен так как тем, как вы со мной разговариваете. Вот. Пятое правило. Попросите сформулировать, опять же, все это работает, когда уже основной пик эмоций пройден. Попросите сформулировать желаемый конечный результат, что собственно, человек хочет. И сформулировать проблему как цепь препятствий. Проблема ⁇ это то, что надо, что надо решать. Эмоции мы не решаем. Мы решаем проблемы, которые вызывают эти, которые я вызвала эти эмоции. Отношение к человеку ⁇ это фон или условия, в которых приходится решать проблему. Иногда, кстати, предмет конфликта решит в одной плоскости, а конфликт разгорается, потому что нам просто человек неприятен. И мы уже предмета не осознаем. Неприязненное отношение к партнеру может заставить... Не захотеть решать, даже если решение в наших интересах. Так бывает. Вот я вот себе на зло выколи мне один глаз, чтобы соседу вдвое было. А вот этого делать нельзя. Не надо позволять эмоциям управлять вами, потому что вы априори будете чувствовать себя проигравшим потом, когда эмоции уйдут. Да, вот, кстати, по поводу первого правила, это справедливо также не только в отношении партнера, а и в отношении себя выпустить пар также полезный дать и самому себе. Не надо вступать в конфликт на эмоциях. Определите вместе с партнером, это тоже касается пятого правила, желательно вместе с ним определить проблему и сосредоточиться на ней. Не исключено, что будет сюрприз, окажется, а что проблема конфликтная для вас разная. Он конфликтует об одном, а вы конфликтуете вообще другом. Когда вы сядете и поговорите, окажется, что, в общем-то, одному нужен апельсин, мякоть, а другому шкурка. От этого апельсина, может быть, для чего-то нужна. Предложите Шестое правило. Предложите партнеру высказать свои соображения по разрешению возникшей проблемы и свои варианты решения. Чувствуйте из какой-то стратегии. Не ищите виновных в конфликте. Это вообще ни к чему не приведет. Это приведет только к эскалации новых эмоций. И не объясняйте создавшееся положение. Тоже бессмысленное времяпрепровождение. Ищите выход из положения. Не останавливайтесь на первом приемлемом варианте, лучше просмотреть какие-то другие, лучше создать спектр вариантов и выбрать из него лучший. Седьмое правило. Да, это очень важно. В любом случае дайте партнеру сохранить свое лицо, не надо его топтать, не надо его топить. Не позволяйте себе распускаться и отвечать агрессии на агрессию. Не задевайте его достоинства, иначе… Конфликт может перерасти в вендету совершенно бессмысленную, беспочвенную и ни к чему, уже где там предмет конфликта, будет давно утрачено, потеряно, будет продолжаться конфликт ради самого конфликта. Партнер не простит, даже если и уступит нажиму, даже если он выиграет, но в процессе он потом осознает и поймет, что его, он был унижен, оскорблен, он это запомнит. Не затрагивайте личность. Давайте оценку только его действиям и поступкам. Это вообще очень полезно, кстати, с детьми. Когда ребенок что-то натворил, лучше оценить его поведение, его действия, чем сказать «ты секой, раз ты это сделал». Можно сказать, вы уже дважды не выполнили свое обещание. Но нельзя говорить «вы не обязательный человек». Вот, например, это, это как со взрослым. Со взрослыми иногда так же, как и с детьми. Восьмое правило. <кхе> Отражайте как эхо. Смысл его исказывания и претензий. Очень полезно пересказывать то, что сказал вам партнер. Кажется, что все понятно. И все же. Очень полезен вопрос, правильно ли я вас понял. Вы хотели сказать, что. Можно повторить буквально дословно, что сказал человек. Кстати говоря, в психологии очень полезно выписывать даже свои мысли. То есть даже в отсутствие конфликта, если, например, есть внутренний конфликт, человеку дается задание выписывать то, что он думает в данный момент, в какие-то эмоциональные в каких-то ситуациях, которые вызвали эмоции. Когда он свои мысли выписывает на бумагу, иногда приводит это к поразительным результатам. Вдруг он видит снаружи абсурдность своих каких-то доводов, убеждений. Точно так же и здесь. Если вы переформулируете в буквальном даже смысле, а полезнее, конечно, именно переформулировать приближенным, то партнер может уже на этом уровне Сбавить свою, свои агрессивные нападки, и вы можете приблизиться к договоренности. И эта тактика вообще устраняет очень часто недоразумение, когда мы просто друг друга неправильно поняли. И, кроме того, она демонстрирует внимание к человеку. Человек видит, что вы э, заинтересованы им, что вы идете навстречу. И это очень располагает и уменьшает агрессию также. Держитесь, как на острие ножа, в позиции на равных. Если вы взяли вообще за тактику, если она у как сказать, употребимо в определенном конфликте. Если вы взяли позицию на равных, то очень важно не соскочить с нее, особенно если вы видите, что и партнер идет навстречу, может быть великое искушение взять и пойти во банк Такое тоже может быть. И тогда это вдвойне будет опасная ситуация. Если партнер увидит, что вы воспользовались его движением навстречу, вы можете потом... Не сохранить с ним отношения долговременные или заработать себе врага. Большинство людей, когда на них, когда их так вот обманывают, да, когда на них кричат, обвиняют, тоже кричат в ответ и стараются не уступить или промолчать, чтобы погасить гнев другого. Поэтому, если такие люди все-таки вышли на переговоры, это очень ценно. Нужно сохранить эту позицию. И вообще, если вы выходите в позиции на равных, кстати говоря, часто бывает так, вот особенно с родителями, которые приходят, например, на медиацию, муж и жена или бывший муж и жена, вдруг оказывается, что они якобы вроде бы говорят как на равных, вроде как они говорят о справедливости, но одна из сторон, вдруг, у одной из сторон возникают нотки родительские по отношению к бывшему супругу. Вдруг она начинает его воспитывать, хотя на словах говорит про равенство, про паритет. Но мы видим, что это родительская позиция, и она сверху, она уже не предполагает чисто эмоционально, чувственно позицию на равных. Десятое правило. Не бойтесь извиняться, если действительно ваш какой-то ну, просчет, вина обоснована, если вы действительно что-то сделали не так. Но и слишком извиняться тоже, забегая вперед. Хочу сказать, слишком часто извиняться это тоже не очень, это может раздражать. Если все-таки извинения уместны, это, во-первых, обез... обезоруживает клиента, вашего партнера, прошу прощения. И, во-вторых, вызывает у него уважение. Особенно, если эти извинения не по, по всякому поводу придуманному. Ведь если человек способен к извинениям. Принимается, что только, понимается всеми, чувствуется, что только уверенные в себе и зрелые личности на это способны. И с этого момента могут наступить переговоры. Нормальный переговорный процесс. Ничего не надо доказывать, это одиннадцатое правило. В любых конфликтных ситуациях никто никогда никому еще ничего не доказал. Даже силой. Силой можно э, нивелировать конфликт. Можно, как в стратегии с акулой, просто его загасить и все. Но, э, собственно, конфликт этим не решится. Он удалиться. Вот так скажем. Отрицательное эмоциональное воздействие блокирует способность понимать, учитывать, соглашаться с врагом. Враг здесь в кавычках следует понимать врага. Работа мысли останавливается, когда э, человек чувствует, испытывает давление. Если человек не думает, рациональная часть мозга выключается, остается только эмоциональная. И незачем пытаться что-то доказывать. Вообще доказывать это бесполезное, пустое занятие. Двенадцатое правило сложное. Замолчите первым. Если уж так получилось, что вы потеряли контроль над собой и не заметили, как вас втянули конфликт, попытайтесь сделать единственное замолчите. Оно похоже на правило номер один в тот момент, когда вы уже поняли, что вы втянуты в какой-то спор, в эмоциональную какую-то проволочку. Не требуйте от противника, чтобы он замолчал, прекратил. Сами замолчите, прекратите, уйдите. От себя, тем более, добиться этого легче всего. Тем более, ваше молчание позволяет выйти из ссоры и прекратить ее. То есть на время это тактика избегания. Из тактики избегания, если конфликт все-таки продолжает быть, можно потом перейти к решению конфликта при помощи, например, компромисса или сотрудничества. В любом конфликте участвуют обычно две стороны. А если одна сторона исчезла, то, в общем-то, с кем тогда ругаться? Если же ни один из участников не склонен замолчать, то обоих очень может захватить быстро отрицательное эмоциональное возбуждение. Напряжение, напряжение может стремительно возрастать. Так, принять. Все время заходит какой-то Константин и все время куда-то опять уходит. Чтобы погасить вот это выросшее возбуждение, нужно убрать то, что его разжигает. В таком состоянии конфликт явно не решится. Но, тем не менее, надо учитывать, что молчание не должно быть похожим на игнор, оно не должно быть обидным для партнера. Если оно окрашено издевкой, сарказмом, злорадством или вызовом, то оно может, в общем-то, подействовать как красная тряпка на быка. Чтобы скандал прекратился, нужно молчанием игнорировать не партнера, а сам факт ссоры. Можно, кстати, проговорить это очень полезно проговорить я уйду пока мы не успокоимся это тоже молчание просто оно продекларированное и оно не то есть исключает понимание партнеров ваше молчание как игнор тринадцатое правило не характеризуйте состояние партнера или оппонента в споре опять же здесь очень похоже на мое интернет не нормально все меня слышат видеть здесь очень похоже на правило, где вот про оценку, но все-таки это другое. Всячески избегайте словесной констатации отрицательного эмоционального состояния партнера. Ну, то есть, например, фиксировать. Ну вот опять полез в бутылку. А что ты нервничаешь, что злишься, чего ты бесишься? Тоже, ну, как бы такой вопрос риторический. Он в этом состоянии не ответит вам, чего он бесится. Подобные успокаивающие в кавычках слова только укрепляют и усиливают развитие конфликта. Ну, То есть, если вы хотите вывести партнера, вы можете, наоборот, подливать вот такими констатациями. Человек, который находится в эмоциях, который кричит, он… Кстати, чаще всего, если человек кричит, он кричит от бессилия, от того, что он чувствует беспомощность, бессилие. И если это констатировать, то таким образом вы демонстрируете свою собственную эмоциональную силу и переходите в тактику «акулы». И если человек перед вами не расположен сдаваться… Вы этим самым его только раззадорите, но конфликт не решится. Четырнадцатое правило. Уходя, не хлопайте дверью. Ссору можно прекратить, если спокойно и без всяких слов выйти из комнаты. Вот тот самый совет, который лучше уйти, выйти из комнаты, он здесь раскрывается. Но если при этом, например, хлопнуть дверью или перед уходом что-нибудь сказать, обидное мое слово за мной, можно вызвать эффект страшной разрушительной силы. Известные, ну, много, многие могут вспомнить трагические случаи, вызванные вот именно таким последним оскорбительным словом под занавес. Когда вы ушли, что-то такое сказали, вслед и все, и партнер не имеет возможности, оппонент не имеет возможности никак ответить. Он может что-нибудь сотворить, например, но конфликт это не решит. И последнее правило. Говорить, опять же, про эмоции. Начинать говорить, начинать что-то предлагать, только когда партнер остыл. Если вы замолчали, и партнер расценил отказ от ссоры как капитуляцию, бог с ним, лучше не опровергать этого, пусть он так думает временно. Выдержите театральную паузу, пока он совсем не остынет. Позиция отказавшегося от ссоры должна исключать полностью чтобы это ты, чтобы ты не было обидно, то есть ну, это явно не обидно. Партнер может на время ощутить себя на коне. Ага, замолчал, но это не должно вас разодорить. И это явно не будет оскорбительно для партнера. И из этой позиции потом легче все-таки выйти в э, другую стратегию, в нормальную, конструктивную, чем Че продолжать. Побеждает не тот, кто оставляет за собой последним э, разящий удар. А тот, кто сумел остановить конфликт в начале, не дав ему развиться и оставить поле для переговоров. Ну и независимо от результата разрешения противоречий, все-таки если эти противоречия возникают с близкими людьми, возникают с важными вам людьми, с которыми придется потом общаться, старайтесь не разрушать отношения. Бывает такое, что целью может быть разрушение отношений, такое случается, но тем не менее с большинством людей нас окружающих нам все-таки важно их сохранять. Поэтому лучше выбирать такие стратегии, которые их не разрушают. На этом все. Если есть какие-то вопросы, комментарии, обратная связь, можете поднимать руки, включаться. Я останавливаю демонстрацию экрана. Если кто-нибудь что-нибудь хочет сказать. Если никто не имеет никаких комментариев, мы можем на сегодня завершаться. Мы уложились практически, как в аптеке, в час. Вот, кто-то подключился. Спасибо большое, нам очень понравилось. Галакси А 12 представьтесь, пожалуйста. А... Ольга и Милана. Ольга и Милана, вы прям там вдвоем. Очень да. рада, что вы пришли. Надеюсь, была полезной. Надеюсь, что-то вынесли для себя в будущих конфликтных ситуациях, будете применять. Презентацию спрошу, будет ли она доступна. Угу. Ну все, тогда, если вопросов больше ни у кого нет, если ни у кого нет комментариев, я на этом спасибо всем скажу, всем благодарна, кто пришел. Будем рады обратной связи. Всего всем доброго. Завершаемся.